Привет, привет всем. Недавно в расширительном бачке начал сопливить. В бачке накапливалась пенообразная смесь темно-коричневого, темно-сероватого цвета. Было очевидно, что теплообменник ульхана. Теплообменник еще чаще называют поросенком. Я заменили ее и об этом расскажу в другом видео. Но сейчас хочется сделать продолжение видео, почему горит, моргает масленка. И ссылка на предыдущее видео оставлю ниже в описании. Как я заметил, когда масленка начинает мигать, этому деталю теплообменнику специалисты удаляют мало внимания и зря. Когда масленка моргает на горячем двигателе, Часто причиной может быть именно этот деталь. И чем раньше мы обратим на ее внимание и заменим вовремя, тем больше шанс, что мы продлим жизнь нашего двигателя. И не придется в ближайшем будущем произвести дорогостоящий ремонт. Постараемся разобраться, в чем суть. В современных автомобилях именно теплообменник, масляный радиатор – Отвечает за то, что температура масла не превышала допустимые значения. Чем выше температура масла в двигателе, тем больше теряет вязкость. Превращается как вода, легко проникает и проходит между опорами, между кладыщами. В этот момент теряется давление в масляном отсеке двигателя. И именно в этот момент начинает моргать масленка. То есть он дает нам знак, что в двигателе что-то не в порядке. Когда двигатель чуть остынет, масленка прекращает моргать. Теплообменник. Масляный радиатор. Это именно тот деталь, который в современных машинах отвечает за температуру масла. В некоторых машинах она вообще не устанавливается. Теплообменник регулирует температуру. Иногда, особенно в летнее время, когда мы движемся в пробке, на перевале или с большими нагрузками, температура масла стремится увеличиться. И если теплообменник не в порядке, температура масла может достичь до 130-140 до градусов. Чтобы этого не случилось, масло должно охладиться теплообменники, где оно проходит, и там проходит тоже антифриз. Когда температура антифриза повышается, ее температуру регулируют вентиляторы, которые установлены возле радиатора охлаждения жидкости. Когда температура антифриза повышается, датчики информацию передают компьютеры, и включаются вентиляторы, которые не дают антифризу превысить температуру допустимого. И ее температура не должна превышать 100-110 градусов максимум. Когда антифриз и масло проходят и стыкуются в теплообменнике, если температура масла слишком высокая, антифриз охлаждает ее. И температура масла регулируется если теплообменник масло радиатор сосорена и забита ее отверстие канал антифриза тогда конечно антифриз не циркулируется в теплообменнике и температура масла не регулируется. В теплообменнике масло радиторые по течению времени засоряется внутрь отверстия канал антифриза, как радиатор печки. Именно из-за этого температура масла может провести допустимое значение и теряет вязкость. В Это время опоры и кладыши не могут держать вставление в масляном отсеке двигателя и маслянок начинает давать нам сигнал. Вот почему важно заливать в качественный антифриз в двигателе. Кроме того этого, Некачественный антифриз сосоряет и перекрывает проходы и отверстия двигателей и еще некачественный антифриз разъедает алюминиевые детали. Вот пример. Вот как вы видите, отверстие антифриза теплообменника вообще не продувается или продувается с трудом. Соответственно, антифриз не циркулируется в нем, и когда это нужно, температура масла не регулируется. Теплообменник часто загрязняется, как и радиатор печки. Ее никак невозможно промить. Даже не пытайтесь промить ее. И поэтому нужно ее сразу заменить. Лучше, конечно, оригинал, качественный деталь. Китайские и сторонние теплообменники не рекомендую, так как скоро они выходят из строя. Некоторые умудряются, варят сварковые трубки и так переделивать теплообменник, но это не выход, и в таком случае мы губим наш двигатель. То есть главное значение этой детали регулировка температуры масла. И самодельные детали не могут быть хорошей заменой. Если кому интересно, ссылка на теплообменники на Aliexpress будет внизу в описании. Я уже третий раз заменил этот деталь. И так как мне не удалось купить оригинал, придется через год или через два еще заменить ее. Итак, если на горячем двигателе у вас иногда загорается лампочка-масленка, рекомендую обратить внимание на этот этап. Не исключено, что ее замена вас спасет от всяких трудностей. Как на примере Passat CC теплообменник заменяется, скоро покажу об этом в другом видеоотчете. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал и желаю всем удачи.